Всем привет! В эфире «Универ С тобой Петрова Дарья. А значит, через пару секунд ты увидишь подборку самых свежих новостей студенческой жизни. Смотри сегодня. Бери пример с нас. В КФУ съехались студенты-активисты со всех уголков России. Какие планы Казанский университет собирается реализовать в будущем? В КФУ прошло очередное заседание ректората. Отличница, спортсменка и просто красавица. Студентка КФУ Софья Мустафина представит Казань на конкурсе «Мисс Россия». КФУ давно славится насыщенной студенческой жизнью. Именно сюда съехались студенты-активисты со всех уголков России, чтобы встретиться с представителями Казанского университета и студентами. Все детали и подробности встречи смотри в нашем следующем сюжете.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 Далее ты узнаешь о самых главных и важных новостях с прошедшего ректората Казанского университета. 5 апреля в зале попечительского совета прошло очередное заседание ректората. Ректор Ильшат Гафуров начал совещание с позитивной новостью. Члены делегации научного фонда «Сколково» на встрече с президентом Республики Татарстан довольно положительно отозвались о работе Казанского федерального. Мы были на премии у президента нашей республики Урастана всему тому, что делается в университете, все, что они видели за вчерашний день, и э, то, что у нас постепенно меняется парадигма э, развития университета, когда мы совместно с образовательными компоненты, с научно исследовательской вводим еще и элемент э, предпринимательских компоненты путем создания вот, э, площадок для трансфера технологий. На заседании поднимали такие вопросы, как реализация проекта внедрения электронных учебников в лицеях КФУ, организация работы клуба интернациональной дружбы, рассмотрение программ стажировок по исламскому банкингу, развитие университетской клиники. У нас полностью, ну не полностью, пересматривается концепт по опенлабам. Вот мы договорились с Андреем Павловичем, что у нас будут отдельные опенлабы, ориентированные на клинику. И привлечение топовых врачей относится тоже к этой же прерогативе, но это будет идти через финансирование САЕ, которое Андрей Павлович будет определять. В ходе заседания директор Института психологии и образования КФУ Айдар Калимулин предоставил отчет о добровольной сертификации профессиональных квалификаций выпускников педагогических направлений. Сертификация является добровольной, мы никоим образом не имели права навязывать ее студентам, и вот в результате в целом по нашему университету заявилось 100 выпускников это примерно 20 процентов от выпуска этого года на ректорате также затронули темы публикации и рейтинга этим вопросом в казанском федеральном уделяется большое внимание одели валеева роман самарин руслан уразаев Универньюз. самые интересные и яркие новости рунета в рубрике веб -ньюз». 13 апреля в КФУ пройдет отборочный этап международного чемпионата кейс in. В ходе отборочного этапа в течение 10 дней участники будут решать инженерно-технические задачи. Важная роль будет отводиться экономическому обоснованию предлагаемых решений. Самые активные участники субботников в Татарстане получат вознаграждение. Для этого надо выложить свое фото с субботника с хэштегом «Эковесна2016» в одной из социальных сетей. Главным призом станет интернет-планшет. Ученые КФУ создадут навигационную карту для освоения Луны. Выигранный грант Российского фонда фундаментальных исследований на изучение вращения Луны позволит определить структуру небесного тела. В республике продолжается прием заявок в новый поток проекта Министерства экономики Татарстана и Казанского федерального фабрика предпринимательства. Участвовать могут все желающие, от школьников до действующих предпринимателей. Тотальный диктант 2016 ждет казанцев 16 апреля. Ежегодная мировая акция, направленная на привлечение населения к проблеме безграмотности, пройдет в Казани на базе трех учебных заведений. Одной из площадок станет Казанский федеральный университет. Потанинская стипендия вот уже на протяжении нескольких лет была, есть и остается для российских студентов одним из главных достижений. К этому достижению стремятся все без исключения. Ежегодно студенты Казанского федерального непременно попадают в число лучших. Каково это быть потанинцем, узнавал Александр Александров. За 16 лет реализации стипендиальной программы фонда Потанина обладателями потанинских стипендий и грантов стало более 26 тысяч студентов со всех уголков России. Для многих из них признание фонда стало настоящей путевкой в жизнь. Сегодня победителей программы можно встретить абсолютно везде. В бизнесе, науке, общественных организациях и даже в политике. В этом году семья Потаница стала больше еще на 500 лучших представителей студенчества России. И 15 из них, кстати, учатся в Казанском федеральном. Если Потанинка тебя признал, значит действительно я что-то стою. И к нам еще сразу сказали, что если вы стипендиат Потанинга, значит семья, что это навсегда. Вы прошли этот путь. Вы, у вас есть у меня есть значок Потанинского лауреата. Это очень здорово. Для меня это просто дело не в деньгах, дело именно в признании того, что я действительно смог этого добиться и я стал потанинским стипендиатом. То есть для меня это огромная победа. Я что значит, все делаю правильно и дальше буду стараться добиваться только лучших результатов. Если одним стать обладателем заветной стипендии помог богатый опыт общественной деятельности, то другим – достижения в науке и образовании. Динара Файсханова – одна из таких. У нее за спиной не один десяток ярких выступлений на научных конференциях и форумах и не менее ярких открытий. Кстати, участие в конкурсе на соискании по Танинской стипендии для нее тоже не обошлось без открытий. Для меня было новым то, что человек вносит такой небольшой вклад в большое дело. Это, я это знала и раньше, но для меня это было такое очень интересное осознание лично для себя. То есть ты задумываешь о себе не просто как о специалисте, как вот биологи, в частности, это я, но и в целом, вообще, что ты делаешь для этого мира, что какое добро ты несешь? Как ты вообще какой вклад ты делаешь в развитие целого мирового сообщества? Среди стипендиатов фонда Потанина и КФО есть и счастливчики, которые сорвали джекпот дважды. Юлия Калимульна уже побеждала в конкурсе четыре года назад. Тогда ей и ее товарищам по проекту «Гримбокс» удалось заявить о себе на всю страну. Сегодня Юлия полна новых идей и планов. И ей не терпится поделиться ими. Сейчас мне уже интереснее, даже вот на школу я подалась, опять же, в этом году, на летнюю школу фонда «Потайна», для того, чтобы м -м, ребятам, молодым, которые первый раз вообще не знают, что такое социальный проект, как-то помочь и... Как-то, может быть, кто-то еще такую же зеленую коробку у себя там в городе сделает, может, еще что-то. Вот, то есть сейчас моя жизнь направлена больше на тренерство, чем на участие как такого рядового стипендиата. Хочется как-то делиться своим опытом, потому что мы прошли огонь, воду и медные трубы, пока мы реализовывали проект. Кстати, как признались нам новоиспеченные потанинцы, в том, чтобы стать обладателем стипендии фонда Потанина, нет ничего фантастического. Стоит только захотеть, и перед тобой раступятся даже горы. Александр Александров, Руслан Урозаев, Универньюз. Стереотип о том, что красота несовместима с умом, уже давно канул в лету. Пример этому студентка КФУ Софья Мустафина, отличница и, наконец, просто красавица, которая представляет Казань на конкурсе «Мисс Россия». Эксклюзивное интервью с первой красавицей Казанского федерального смотрите прямо сейчас. Стереотипы о глупых моделях стремительно уходят в прошлое. Пример тому Софья Мустафина, студентка Казанского федерального университета, которая не просто планирует окончить факультет политологии с красным дипломом, но еще и получает стипендию правительства России. В декабре 2015 года Софья стала первой красой студенчества Татарстана, а затем и Мисс Казань-2016. Сейчас студентка представляет родной Казань на конкурсе Мисс Россия. В этом году побороться за титул Мисс Россия хотели около 70 тысяч девушек, из которых лишь 50 прошли дальше. Претендентки на корону первой красавицы страны из разных уголков России. Каждый день конкурсантки готовятся к ко дню X, едят низкокалорийные продукты, по несколько часов ходят на высоких каблуках, принимают участие мастер-классов от стилистов, парикмахеров и визажистов. Но даже при таком плотном графике Софья не забывает о друзьях и родном Татарстане. Нам удалось с ней связаться и узнать, что ее любимым конкурсом стало представление национальных костюмов. Я подарила монету эскиз который специально для конкурса «Митк России» был изготовлен. А монету, которую нашли тысячу лет назад. Ну, не тысячу лет назад, а тысячу лет, не монету, по которой определили, что казань тысячу лет. Вот, я подарила куклу в костюме Синьбеке и подарила картину от своей сестры. Она у меня лучше, чтобы подошла лучше, она написала сама картину «Вид Казань» Клушарифа. Впереди Софью ждет не только финал конкурса, но и написание диплома. Пока девушка проходит бесчисленные конкурсы, она успевает строить планы на будущее и даже придумать новый проект, который она собирается реализовать после конкурса. Несмотря на все свои страхи и, возможно, какое-то стеснение, вот как раз-таки эти конкурсы, они очень раскрывают. И я бы хотела в дальнейшем, если я останусь в магистратуре учиться в Казанском федеральном, устраивать конкурс и не из Казанский федеральный университет, чтобы она выходила на конкурс красно студенчатого республики Татарстан, Дальше на конкурс в низ Татарстан, если ее заметить. Потому что почему-то у нас в университете, в самом большом университете Поволжья, такой вообще глобальный университет России, у нас нет этого конкурса. Пока Софья покоряет Москву, в Казани за нее болеют не только друзья и родственники, но и родной казанский федеральный. Каждый может поддержать девушку, отдав свой голос на сайте конкурса «Мисс Россия», как это сделала наша съемочная группа. Анастасия Иванова, Универ -ньюс. У меня все на сегодня. Не забывай следить за последними новостями на канале Универ Смотри». До встречи!